Всем привет, ребята, с вами Актов Паранго, и после длительного периода я возвращаюсь в строй. Теперь я буду пилить видосики вообще вот для своего суперизвестного канала. И хотелось бы сразу же сделать видос про 113, ведь его недавно апнули довольно-таки неплохо после того, как перевели в HD. Прям в патче 9.15.01.1.1.1.1. Ну и вы поняли, короче, эту шутку. В прошлом видосике я 113 окрестил довольно-таки непонятной машиной Да, конечно, у него там были свои плюсы и минусы Но, тем не менее, ему чего-то все равно не хватало Я его сравнивал даже несколько сколько а, с ТТшками 10 уровня, а с СТ, со 121 -м. Потому что а, при схожих характеристиках все-таки 113 был немножечко-немножечко впереди по бронированию Но, тем не менее, 121 имел более лучшее пробитие, ДПМ, точность, сведения и подвижность Другими словами, 121 получался универсальным танком, который там, не знаю, может и тяжам дать за счет своей альфы, ну и конечно же поехать, не знаю, на какие-то ключевые позиции первые всех, так как он все-таки СТ. 113 тоже это все может, но э, при этом зачем, зачем мне брать 113, да, если я могу взять 121, который имеет более лучшие параметры. И вот разработчики наконец-таки выпускают патч 9.15.0.1 и тому подобное. И там 113 реально заиграл новыми красками. Вот в этом видео все это показано. Конечно, он не лишился своих слабых мест, но тем не менее он стал просто офигительно танковать. Я не знаю, я вот в этом бою и в других последующих боях я чуть ли не выполнял вот это вот ЛБЗ, то есть на, на танковать в сумме. Наносить урон там 14к урона нужно было Мне там не хватало вечно то 100, то там 200 Здесь вообще мне не хватило целых 5 очков а, то есть сейчас 113 реально имеет большое отличие от 121 -го. Да, у него хуже немножечко подвижность, но тем не менее, в начале видоса вы видели, что по прямой танк едет практически 50 км в час. Дальше у нас просто дичайший ДПМ, больше ДПМ, по-моему, даже, чем у Т110Е5, который сейчас тоже является у многих фаворитов, потому что а, это такой вот довольно-таки резвый и бр очень бронированный тяж. А Дальше, <смех> что конкретно апнули 113-му? Ему апнули тупо броню. Броню ему очень неплохо забустили, особенно броню башни. И как видно здесь, меня вообще никто тупо не может пробить. Хотя посмотрите, какие там соперники у каждого. Пробитие овер дофига. То есть там плюс 100-500 пробития, всякие 704 Т30 и тому подобное. И даже если я там, не знаю, подворачивал башню, тем не менее, меня не пробивали в щеки. Все-таки 290 мм башни довольно-таки четко о себе заявляют сейчас в нынешнем рандоме при наличии всяких грилей, плазмоганов и прочего. Огромный плюс того, что ему немножечко золотая ДНЛД, То есть раньше там было 100 мм, и приведенка была, по-моему, около 150, может быть, 145, потому что а, в прошлом видосе в обстреле там можно было пробить даже на Т-3485. Uh, MLG 113 -го. И поэтому сейчас у нас при приведенки где-то под 100... 70 под 180, и есть хотя бы какой-то небольшой шанс, что если мы довернем ромбом у нас какая-нибудь восьмерка или девятка ст да не пробьет. ВЛД был апнут по чуть-чуть, и разница там, наверное, составляла где-максимум 5-10 миллиметров. Но вся фишка 113 в том, что от ВЛД идут чаще всего рикошеты, нежели не пробития, потому что.. А верхний бронелист имеет просто огромный наклон, около 72 градусов с убер хотя мы имеем всего лишь 120 мм номинальной брони. Борта у танка также пожирнели, это 120 мм против старых 80, которые пробивались там при малейшем довороте корпуса с выбитым БК, баками, подгоранием пукана и прочим. Конечно, 113 не лишился своих слабых мест, это БК в лбу, баки во лбу, то, что он горит и тому подобное, но тем не менее, 113 сейчас играется в рандоме совсем-совсем по-другому. И, как видно из этого видоса, мои слова подтверждаются и не раз. Вот, пожалуйста, 3-4 машины от нас уборолись и тупо не могут там ничего сделать, они не могут заехать, забрать нас, потому что... У ИСа-7 неплохая броня, сейчас у 113 просто отличная броня стала. При этом, при всем, они допускают какие-то ошибки, конечно, но тем не менее, ап на лицо. И это не только в этом видео. Я сыграл несколько десятков боев, и танк играется просто отлично сейчас. Ему как раз и не хватало вот этого банального апа брони, чтобы он хоть как-то отличался от 121 а в другую сторону. То есть а сейчас это реально бронированный танк, тем не менее он быстрый, имеет хороший ДПМ и тому подобное. Надеюсь, вам понравился видос и он нес для вас хоть какую-то смысловую нагрузку, вы подчеркнули из него что-то интересное для себя. Благодарю вас всех за просмотр, подписываемся на канал, если вы этого еще не сделали и всем до встречи.